Привет! С Вами канал компании AltaRair и мы находимся на одном из наших реализованных объектов. Это квартира в самом центре Житомира. Компания AltaRair на этом объекте делала весь комплекс инженерных систем. Вентиляцию, кондиционирование, отопление, водоснабжение и канализацию, а также занималась подбором и поставкой сантехники. По ссылке в описании вы сможете посмотреть видео этого объекта на этапе пусконаладки, где инженеры-проектировщики рассказывают про оборудование, которое здесь установлено. Сегодня мы вам покажем как выглядят инженерные системы уже в чистовой отделке и немножечко расскажем про то, как ими управлять. В данной квартире установлена центральная система вентиляции, а охлаждение реализовано с помощью нескольких систем. Это канальный кондиционер Daikin, а также канальные фан-коилы Daikin на базе теплового насоса ВИСМ. Вентиляция и охлаждение – это две разные системы, и воздух по ним подается по разным воздуховодам. Однако после готового ремонта все системы объединяются в один общий диффузор. Система отопления построена на базе теплового насоса Visma. В каждой комнате смонтирован теплый пол, который нагревается до одной стабильной температуры. Для быстрого нагрева помещения применяются внутрипольные конвекторы Campman. Для управления системами отопления и охлаждения в каждой комнате установлены два таких пульта. Нижний пульт Upanor отвечает за управление внутрипольными конвекторами Campman. С помощью верхнего пульта мы можем управлять канальными фанкоилами Daikin. Здесь мы можем задать нужную температуру охлаждения, а также скорость работы вентилятора. Управлять системой вентиляции на этом объекте можно тремя способами. Первый способ – с помощью проводного пульта управления, которое смонтирован непосредственно возле вентиляционной установки. Второй способ – это управление с помощью сайта airhome.de. Третий способ с помощью мобильного приложения AirHome, которое доступно как в Play Market, так и в App Store. Наша компания занималась подбором и комплектацией сантехники на этот объект. При выборе сантехники акцент был сделан на продукцию немецких производителей. Смесители и сантехфурнитура немецкого бренда Axor от производителя Hensgrohe. Особое внимание следует уделить их термостатам с технологией Select, вы можете управлять работой душевых систем простым нажатием клавиш. Полотенцесушители на данный объект подобранный польского производителя Install Project. Они относительно недорогие, но максимально качественные и удобные в управлении. Керамика и ванны выбраны немецкого производителя Duravit. Коллекция Mi by Stark. Если вы хотите получить полный комплекс инженерных систем для вашего дома или квартиры, звоните в компанию Alter Air, и наши специалисты квалифицированно вам помогут. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!